Эпилог. В самолете было уютно и прохладно. Анна сидела у иллюминатора и смотрела на утренний пейзаж. Пламенная Куба прощалась с туристами ярким солнцем, напоминая улетающим путешественникам о своем горячем дыхании и дружелюбном гостеприимстве. Девушка бесцельно смотрела в иллюминатор. Ее тонкие пальчики не переставая теребили подаренный океаном амулет, отчего тот становился все горячее. Она все время, с момента прощания, пыталась мысленно связаться с Алином, но ответа не было. Ее воспаленные от слез глаза были сильно припухшими, а взгляд казался стеклянным. «Почему он мне не отвечает?» — нервничала убитая горем девушка, стирая кулон до дыр. «Может быть, вибрации посторонних людей мешают?» «Я никогда, никогда тебя не забуду, любимый. Я обязательно вернусь к вам, вернусь домой!» Продолжала она настойчиво посылать ему мысленные сигналы. «Как вдруг...» Еле уловимо, она услышала в голове знакомый голос. «Мы тебя тоже очень любим и ждем». «Алин, ты меня слышишь?» — молниеносно встрепенулась Аня. «Да», — услышала она долгожданный голос уже громче. «Куда ты пропал? Почему не отвечал мне?» «Когда ты находишься рядом с другими людьми, да еще в нервном расстройстве, как сейчас, создаются сильные вибрационные помехи, которые мешают установке соединения». Лился бальзамом на ее измученную душу голос любимого. «Но я всегда рядом с тобой». Анна ликовала, не замечая никого вокруг, расплываясь в бебрежной улыбке. «Как же я счастлива! Алин!» – мысленно кричала она ему. «Я тоже счастлив, любимая». А тем временем самолет уже стоял на стартовой позиции и готовился к взлету. Вдруг все приборы загудели, и алюминиевая махина резко пошла на взлет, сотрясая пассажиров. Анна светилась от счастья. «Да, Алин меня слышит, и мы можем общаться на расстоянии», шептала она себе под нос, сидя в уютном кресле с закрытыми глазами и блаженной улыбкой на лице. «А теперь выше нос, любимая», продолжал звучать любимый голос. «Расправь свои плечи, Атланта». Продолжение следует.